Пучки из этих предметов использовались в качестве денег жителями некоторых островов Тихого океана. Чем ярче пучок, тем дороже. Из чего они состояли? Перья. Какой автомобильный номер считается самым дорогим? Один. Как называются деньги расы Ференги в культовых кинофильмах и сериалах По вселенной Звездный путь? Брик. Сколько килограмм весит один миллион долларов в купюрах по сто долларов? Десять килограмм. вследствие ослабления курса национальной валюты увеличивается объем экспорта страны какой знаменитый богач вынуждал своего сына донашивать платья старших сестер Джон Рокфеллер купюру достоинством 50 франков украшал герой этого произведения Антуана де Сент-Экзюпери, какого «Маленький принц», что запрещалось в Древней Руси так называемым «серебряникам»? Переход в Юрьев день, самая сексуальная купюра в мире, Сто рублей. Сверхдоход за природные ресурсы в экономической теории называется... Рента. Испанская золотая монета достоинством в 4 эскудо называлась... Дублон. Как называлась последняя национальная валюта Зимбабве? Доллар Как в Древней Греции назывались люди, которые принимали вклады и производили платежи за счет клиентов? Трапезиты Ситуация на рынке, при которой преимущество имеет единственный покупатель товара, при множественности конкурирующих между собой производителей этого товара, называется «Монопсония». В названии одной из пьес немецкого писателя Трехрошовая опера». Генри Форд, когда был заключен первый официальный контракт по обмену валют? Тысяча сто пятьдесят шестой год. стабильность валюты для заработка виртуальной валюты Штаты США Боливар какой налог был введен Петром Первым в 1704 году на бане. Пять копеек. Николай Второй отрекся от престола. Слуга Гриму Красным Восемь раз Империал Попугай Остров Сокровищ В Китае в X веке Алюминиевые монеты Банка Монте Дей Паши тетрадрахмы доверенный представитель Исаак ньютон рубероид Срочный рынок. Штаты США. Песо. Галеон. Медный топор. Эмитентом облигаций государственного займа является Минфин России.